ребят привет сегодня в видеоролики хочу а, обсудить с вами такую тему точнее сказать а, свои мысли по поводу того кто должен вообще продвигать проект сам разработчик или сообщество которое находится в этом проекте однозначного решения на мой взгляд тут нет тут все зависит от определенных факторов и самый главный фактор это то что у кого большая часть миссии, потому что а, зачастую мы слышим эти претензии в сторону разработчиков в проекте призм и в проекте E-Gold. тоже иногда бывают такие вопросы например а почему ее нет на какой-нибудь там бирже определенной которую захочется пользователю или вот как на примере и gold почему этой монеты нет на coin market а тут, как говорится, у меня вообще логика такая, не сотвори себе кумира, а что вам дался этот CoinMarketCap, туда, в принципе, при желании, любую монету можно добавить. Но сейчас давайте раскрою вам эту тему чуть-чуть с другой стороны если мы возьмем криптовалюту призм и криптовалюту gold то мы увидим открыв вообще все кошельки по блокчейну посмотрев если мы берем на примере криптовалюту призм то что у разработчиков известные нам кошельки которые монет на самом деле фиг да нифига на самом деле большая часть миссии находится на кошельках обычных пользователей просто которые не являются разработчиками которые когда-то давно там себе купили или еще неважно каким путем а, собрали себе капитал из этих монет и когда речь заходит о каком-нибудь листинге на Binance, да даже такие темы там заходят все почему-то кидают камень в, сто, в огород разработчиков и говорят им почему вы не листите и если вы хотите какую-то а прибыль из извлечь из вот этих вот листингов или еще чего-то то почему это должен делать разработчик Почему это не должны сделать люди, у которых больше всего самое большое количество монет? Почему мы зачастую не знаем даже этих людей? Вот мы видим большие кошельки в криптовалюте призм. А кому принадлежат эти кошельки, мы не знаем. Но мы знаем кошельки разработчиков. И знаем, что на них даже меньше монет. А если мы возьмем всю эмиссию и посмотрим на монеты разработчиков, то мы увидим, что их очень мало. Очень мало этих монет. И почему мы, вы, как сообщество, не хотите вместе двигаться, искать решение а, вот этих вот вопросов, которые люди задают, приходить к общему какому-нибудь знаменателю и вместе действовать? Почему в криптовалюте и Gold тоже такие вопросы уже начинают появляться? Разработчик вообще сжег? все свои монеты у разработчика и e gold нет монет а у вас они есть у вас они есть и генерируются и что вы теперь будете сидеть ждать пока разработчик что-то сделает или сами имея актив в этой монете хоть раз поднимите попу свою и будете что-нибудь делать но у меня лично такая логика и претензии к разработчикам именно этих двух монет у меня никаких нету в принципе вот просто нету да есть моменты которые можно было бы улучшить но они не критические а когда мне приводят в пример другие монеты где разработчики активно там развивают эти монеты ведут вебинары и еще что-то то тут все просто и лежит на поверхности Разработчик напечатал в самом начале 10 миллионов монет на блокчейне. Там 100 тысяч монет раздал первым пользователям, которые тоже в аирдропе как-нибудь продвигали эту монету. А остальные у себя 9 миллионов 900 тысяч монет оставил, если изначальная эмиссия была 10 миллионов. И конечно он будет продвигать проект, он будет его дальше развивать, Потому что от этого зависит, сколько он в дальнейшем заработает. Сколько он людей привлечет, тех, которым потом в дальнейшем продаст свои монеты. А в Еголт e и в призм разработчики не продают свои монеты. В одном случае их нет, в другом случае они просто лежат на кошельках. Почему в их сторону идут претензии, если они даже не участвуют в процессе торгов? Если бы была ситуация, что у них там, допустим, эмиссия призм сейчас почти 3 миллиона, если бы три миллиарда, извиняюсь, если бы у разработчиков лежало 2,5 миллиарда на кошельках и они их еще периодически на биржу подливали бы, тогда бы да, были вопросы. А так у них нет монет. У них нет монет. Монеты все у вас. Если вы хотите, чтобы монета развивалась и стоила больше, и, собственно, ваш актив повышался в цене, то развивайте этот актив. Почему вы ответственность перекладываете на других людей? Я еще раз повторю: что если бы ситуация была противоположна, и у разработчиков было большинство монет, тогда бы да. На мой взгляд, тогда бы они обязаны были продвигать этот проект. А так вот, в призм мне кажется, должны принимать участие люди в продвижении этого проекта, те, у кого большие балансы. И мы видим, что некоторые люди со скрипом, может даже на зубах, но это делают. Мы видим, что в E-Gold команда Паровоз вот успела до того, как разработчик сжег свои монеты, успела собрать команду тоже, ну, заработать хорошее количество монет. И эта команда сейчас а, продвигает эту криптовалюту вот как действует сообщество зачем вам эти coin market капы, на которые вы а, хотите попасть залиститься вы понимаете что coin market появился после биткоина и по сути любой биржи, любой площадке а, нужно сообщество вот когда сообщество у какого-то проекта оно растет тогда эти площадки вообще бесплатно добавляют эту криптовалюту к себе. Возможно, даже какие-нибудь плюшки дают, чтобы перетянуть сообщество. Ну а какие-нибудь шлаковые проекты, да, они размещают по листингу. Так может пора время стать сообществом, если действительно у этих монет есть перспективное будущее, если они на самом деле такие технологичные, как мы это с вами видим или мы хотим по листингу как шлак коин какой-то залететь там и немножко обкакаться вот скажу так поэтому ребята ну надо в первую очередь начинать с себя понять чего вы хотите и уже а, белину эту с глаз убрать какие что вы хотите от разработчиков если они если мы возьмем пример акций они почти что не имеют акции этих компаний. Вы же не ходите там, не развиваете на какие-то Apple, Google, не имея доли в этой компании. Так почему разработчики должны это делать, если основной держатель акций ⁇ это сообщество? Но вот такие мысли у меня на этот счет, вы можете в комментариях, кстати, написать, какой точки зрения вы придерживаетесь, мне будет интересно почитать, может это у меня уже тут кукуха вообще на бикрень отъехала, и я несу полную ерунду, но я действительно считаю, что в этих двух проектах вся власть у сообщества, и именно от сообщества зависит, будет развиваться, будут развиваться эти монеты или нет.